А сейчас я хочу, чтобы доктор Анна рассказала нам о новейших успехах в наших разработках крипто-AI. Доктор Анна, пожалуйста. Да, спасибо большое. Ох, ивент был действительно по-настоящему вдохновляющий. Очень много хорошей, положительной энергии. Мы с гордостью говорили о наших результатах. С гордостью говорили о запуске AI на финансовых рынках. Очень скоро, надеюсь, вы увидите уже презентацию более детальную. И вы увидите уже те выгоды, которые вы можете получить в деталях, как сказал Джереми. Мы действительно приближаемся к финализации проекта. Мы сейчас пришли к седьмой версии. И седьмая версия — это уже версия, которая готова к выходу на рынок. Рабочая версия. И главные эксперты. И опять же, хочу поделиться фотографией тех экспертов, с которыми мы сейчас работаем над уже окончательным выпуском модели. Вот инструментарий, элементы того искусственного интеллекта, который прогнозирует и объясняет движение цены и поведение агентов на финансовом рынке. Соответственно, на самом деле у нас более 50 экспертов, но... 40 экспертов – это как раз, в принципе, ядро системы, и каждый из них отвечает за некоторые элементы того, как работает эта машинная модель. И что мы делаем для того, чтобы координировать наши действия, сообща. Итак, хочу начать с очень простого. Например, weekday, посмотрите. Элемент. Экспертный элемент системы. Мы смотрим, какой у нас сейчас день недели. Секундочку. Итак, какой день недели сегодня и как мы можем на этом основании делать какие-то выводы? Волатильный будет день или медвежий он будет, бычий он будет, да? И на основании этой информации мы обучили этого эксперта, этот элемент модели искусственного интеллекта. Соответственно, вот этот элемент, этот эксперт, он знает, эта часть модели знает, что в зависимости от дня недели обычно Форекс ведет себя вот так-то. Обычно по средам ведет себя так как же, как и по вторникам. Длинный хвост, например, у нас в такой-то день и так далее. Таким образом, этот эксперт на основании вероятностной модели рекомендует, как себя вести в соответствующий день недели. И так далее. Каждый эксперт, таким образом, отлажен и настроен, делая свой вклад в работу, в работу AI-модели. Микроструктуры, например. Это э, эксперт, который обучает различных ботов внутри системы. Отслеживая каждую транзакцию на рынке, анализируя каждую эту транзакцию, что там произошло кто был покупателем, кто был продавцом, кто инициировал данную транзакцию. Таким образом, опять же, я говорю об очень большом количестве экспертов, которые проводят анализ рынка. Каждая из этих моделей создает структуру рынка и помогает нам разрабатывать трейдинг-стратегию. Также есть немало экспертов, которые пока находятся так сказать, в своей первой итерации. Мы их закодировали. Код написан для каждого рынка, для каждого государства. И, например, седьмая версия – это наша целевая версия, в рамках которой уже все должно быть готово. Итак, самый важный эксперт для нас на данный момент, которого нужно было запустить для работы модели – это Fibonacci. Candlestick. поддержка уровня резистанса и, конечно, состояние рынка. Эта комбинация экспертов дает нам возможность провести очень эффективную фильтрацию системы и вывести систему на новый уровень. Вы, наверное, заметили, что последние сделки, которые у нас по эфиру происходят, на самом деле были очень замысловатыми. То есть рынок был боковой, и мы сделали шорт, и поймали с 16.57 до 15.55 это движение и решение было тяжелое любой трейдер был с очень большими сомнениями принял бы это решение рынок был ковой было волатильное движение мы пробили сопротивление и в общем-то мы видим уже положительные плоды такого рода решений. И, конечно же, есть к чему стремиться. Все эти эксперты должны быть выведены на седьмой уровень, на седьмую версию. Иногда эксперты ведут себя немножечко непослушно, непослушно, непослушанием отличаются, но они уже работают, а они уже в действии и Мы хотим каждого из этих экспертов вывести на максимальный уровень, чтобы каждый из экспертов мог бы самообучаться и посылать правильные сигналы. Джереми, говоря об этом всем в более широком контексте, в мире никто не мог помыслить так масштабно, посмотреть на рынок с целостной точки зрения и разобраться в том, как каждый из этих элементов, которые вы сейчас видите на экране, может работать в заданной ситуации? Обращаю внимание на новостной поток, на другие фундаментальные элементы. Все, что делают трейдеры, реагируя на то, что происходит. Каждый из этих экспертных элементов обладает очень большим объемом накопленных знаний. И можно обратиться к этому эксперту, и он даст рекомендацию на основании своей специализации, объясняя, как отреагирует и будет вести себя рынок. Доктор Анна, все сообщество, знаешь, просто с открытым ртом на все это смотрим. Вот этот, с 1650-1550, вот этот ход. При всей волатильности просто, ну, реально вс у всех просто глаза на лоб выросли, э от э вы вылезли от того вообще, насколько это было здорово, насколько это было впечатляющим. Это действительно замечательный пример эффективности трейдингового AI. Да, спасибо тебе. Мы действительно продолжаем тестировать систему. Каждый день мы улучшаем модель версии 20.1 системы в целом будет в понедельник не то что мы там чего-то еще ждем и ничего уже не ждем просто улучшаем модель каждый день улучшаем все системы система самообучается, система начинает работать все лучше и лучше и каждый эксперт тоже обучается становится все лучше и лучше